Всем привет! Сегодня я делюсь рецептом горячих бутербродов в духовке. Это отличное блюдо, чтобы разнообразить ваши привычные завтраки из бутербродов. Попробуйте, поэкспериментируйте. Я уверена, они вам понравятся. А для приготовления горячих бутербродов понадобятся ломтики белого хлеба, колбаса, помидор, сыр. Также яйца, молоко, щепотка соли. Колбасу и помидоры я порезала заранее. Сыр натерла на мелкой терке. Первым делом нужно приготовить омлетную смесь. К яйцам я добавляю щепотку соли, молоко и все хорошенько взбалтываю. Теперь я подготавливаю бутерброды. На ломте хлеба я выкладываю колбасу, помидор. Далее форму, в которой будем запекать, я смазываю растительным маслом и выкладываем в нее готовые бутерброды. Поливаю бутерброды омлетной смесью. Ставлю бутерброды в разогретую до 180 градусов в духовку на 15-20 минут. Как только сыр расслабится и будет красивый и румяный, бутерброды готовы. Бутерброды уже готовы. Кушайте их, пока они горячие, с чаем или кофе. Всем приятного аппетита и до новых встреч! I'm nice.